Отчет по настройке и оптимизации канала Discount Shop ТВ. Первое оформление канала – фон и лого. По оформлению канала сделана шапка. Новая. стиле логотипа, который уже существовал на канале и на сайте. Также по оформлению канала сделан шаблон для значков в едином стиле. Следующее описание канала. Описание канала приведено с с требованиями Ютуба сделаны контактные данные. Ключевые слова канала. Настроены ключевые слова канала. Раньше их не было. Оптимизация видео для выводов топ-10. Google. Проведена полная работа с видеонастройками. А теперь по запросу дисконт Shop TV появляется канал и ролики поисковике на первом месте Диско поисковик Google. Среди 33 600 запросов Дисксон Шоп ТВ появляется на первом месте. Оптимизация на поиск Google выполнена. Плейлисты. Созданы новые плейлисты по разделам, которые присутствуют на сайте интернет-магазина. По всем разделам сделаны плейлисты и видео распределены по этим плейлистам. Трейлер, разделы, плейлисты на главной странице канала. Главная страница канала настроена. Сделан трейлер для канала. Размещены все плейлисты. И главная страница теперь выглядит как бренд, как страница бренда. Созданы описания к плейлистам. Они все отображаются теперь на главной странице вместе с, с разделами. Методамы, грамотные методаны, название, описание, теги к видео, 20 роликов. 20 роликов настроены, оптимизированы, созданы для них, для каждого созданы уникальные значки в едином стиле, читабельные. Каждый ролик оптимизирован, на одном ролике покажу вам. То есть проверены все названия, описание добавлено уникальное из субтитров, добавлены ключевые слова, совпадающие с ключевыми словами канала. Настроены конечные заставки и настроены подсказки и настроены субтитры. Следующие контакты и ссылки в описании. В описании настроены контакты, то есть адрес электронной почты теперь есть. Здесь в самом описании настроены контакты. И ссылки настроены на магазин и на, на социальные сети. Они теперь отображаются в шапке и они кликабельные. Если мы нажимаем на ссылку, то мы из шапки переходим на сайт. Если мы на сайт нажимаем, если мы нажимаем ВКонтакте, то переходим в ВКонтакте. И, соответственно, так по остальным соцсетям. Фирменное лого на роликах есть. Вот оно. Если на него нажать, то выходит предложение подписаться. Бесплатная реклама перед чужими роликами только если разрешить вам показ рекламы на своем канале. У вас монетизация не подключена. Она будет доступна только когда у вас будет тысяча подписчиков, но реклама у вас будет показываться. Вот здесь вот так вот у людей, камни. которые будут интересоваться На вашей тематикой, будет вот так появляться ваше видео среди прочих других рекомендованных видео. Ну, то есть, так же, как вам вот рекомендуются какие-то ролики, кроме ваших, вот. И ваши ролики вот также будут рекомендованы, как вот здесь вы видите, ваши попадаются теперь ролик. Фирменная видеозаставка перед видео и интро. Поскольку у вас интро уже было свое, то я вместо этого вам сделал трейлер для вашего канала. При запуске страницы трейлер автоматически запускается ютубом. Зрители могут познакомиться с вашим. Каналом из этого видео. Красочные миниатюры к видео. Миниатюры сделаны. К каждому ролику настроены индивидуальные значки на 20 роликов. Шаблон PSD будет вам приложен. Подключены сайты, соцсети, канал. А для того, чтобы ну, сайты соцсети подключены, вот они у вас отображаются в шапке, они все работают. Канал связан с вашим сайтом. Для этого я вам уже писал ранее. Вам нужно разместить метатик, который я вам выслал на сайте. И сообщить мне, когда вы это сделаете. Тогда я свяжу ваш сайт с вашим каналом. На этом все. Работа выполнена. Прошу принять работу и оставить отзыв о моей работе.